Начало подготовки байдары. Сборка ее. А небольшой лайфхак. Как собрать байдару одного? Мне на это уходит около получаса. Ничего себе. Нормальные люди быстро собирают, а мне приходится возиться. Первый раз, когда я купил, сделал первую сборку. У меня на сборку ушло на первичную пробную. Три с половиной часа что ли. Кстати, я помню, в 2017 году с этой байдарки в общем пошел на ту сторону, надо мной долго кружился военный вертолет, на той стороне, вот так круги нарезал, думаю несколько кругов. А то думали может ты там за границу куда-то чокнешь. Ага, Не, на этот раз быстрее получилось Тогда ладно, это просто объясню, как еще получится Значит, смотрю, вот этот канал идет до развилки Там есть развилка, один приток оттуда, от башни идет Потом вот от развилки, ну рядом буквально, вот как она заканчивается, там начинаются кустарники Вот там, я не знаю, но меня, наверное, скорее всего, течением дальше пронесет В общем, короче, ты вот до кустов долетаешь, меня доводишь до кустов и сразу разворачиваешься назад и, и, и жди меня там у моста У того еще, я уже буду там лопатить туда Так, спускаемся. С богом. Так, поднимаюсь на борт. Ну что, я сижу на мели. Я хорошо сел на мели. Очень удачно сел на Так, приближаемся к иному объекту сейчас этих огневых точек по мне откроет огонь прицельный вон впереди стоят доты, бастионы сейчас будут стрелять уматываем отсюда на всех веслах это наш харп наш ответ американскому харпу вот они, антенны климатическое оружие Чукотки Смотри, вот попробую сейчас вот по пройти полностью Потом возле лодочной выйти там вот на мысе Ага, ну ладно, давай В общем, я двигаюсь своим ходом, а ты уже смотри там сам Ну в общем, на лодочной встречаемся И говорят там дальше лед у меня байдара ледового класса у меня ледокол вот это жесть Ну все, одеваем противогазы. Воню червяка.